Покажем, как внутри жидкости создается давление вследствие взаимодействия жидкости с землей. Мысленно разобьем всю воду на слои. Самый верхний слой воды воздействует на слой, расположенный под ним своим весом. Второй слой передает более нижним слоям давление верхнего слоя, усиливая его своим весом. Таким образом, Давление на третий слой со стороны жидкости в два раза больше, чем давление на второй слой. Чем глубже расположен слой жидкости, тем большим оказывается давление на него со стороны выше лежащих слоев жидкости. Проделаем опыт. Будем наливать небольшими порциями воду в пробирку, затянутую снизу резиновой мембраной. Мы видим. По мере того, как увеличивается количество воды в пробирке, а значит, что число слоев воды над мембраной возрастает, мембрана прогибается все сильнее. Следовательно, чем глубже в жидкости находится точка, тем давление в ней со стороны жидкости все больше.